Знакомьтесь, это Амням, и как оказалось он любит сладкое. Нет, Амням, ты не получишь конфету, потому что это тыква. Ты дурак что ли? Амням, как тебе не стыдно оскорблять своего друга Диктора? Это же не культурно, и вообще я директор компании Свитшин, и ты должен быть со мной хорошим. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла.